Всем доброго времени суток. Заказал лодку на сайте pvcholotke.kz. Лодка Lotsman M290GS. Жесткая слань. Очень доволен лодкой. Очень хорошо работают ребята. Перед отправкой лодка была проверена. Была в накачанном состоянии около суток. Проверялась, нет ли каких-либо спусканий, дефектов и так далее. Только после проверки была отправлена уже мне. Сама лодка отличного качества. Буквально час назад я ее забрал. Сразу же накачал, проверил. Качество материала отличное. Сама сборка, проклейка, то есть все отлично. Следующая проверка уже будет на воде, Но я более чем уверен, что лодка себя оправдает. Еще раз говорю, ребята, большие молодцы. Всем советую сайт pvhlodki.kz. Обращайтесь к ним, и я более чем уверен, вы не пожалеете.